Всем привет! Ты смотришь УниверНьюз. О самых интересных событиях студенческой жизни и не только узнаешь прямо сейчас. В эти ближайшие минуты с тобой буду я, Анна Глазунова. Итак, мы начинаем. Кто получит премию Лобачевского? На этот вопрос ответили на пресс-конференции. Университетские врачи провели редкую операцию. Ожидаемые ли последствия? Слепили из пластилина. Ренат Ибрагимов презентовал свой новый мультипликационный клип. 1 декабря состоится вручение премии имени Лобачевского. В преддверии мероприятия Казанский федеральный университет организовал пресс-конференцию. Кто уже совсем скоро станет обладателем премии, за какие научные достижения, ты узнаешь в следующем сюжете. 29 ноября состоялась пресс-конференция о вручении премии Лобачевского за достижения в области геометрии. Победителем в ней стал профессор Калифорнийского университета в городе Ирвин Ричард Шем. В свое время Лобачевский был совершил революционный переворот в геометрии. То же самое сделал и фактически профессор Шон. Он очень много сделал для геометризации современной науки. Сегодня геометрия входит в нашу жизнь на каждом шагу. И действительно заслуга профессора Шона в этой области, она неоспорима. Также на пресс-конференции было заявлено, что одной из целей является создание премии международного уровня. Церемония вручения пройдет 1 декабря в Императорском зале КФУ. Премию и медаль вручит президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Прямую трансляцию церемонии награждения вы сможете увидеть на телеканале Универ ТВ. Артем Тупичкин, Леонард Валетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетила делегация Южной Кореи. На встрече затронули вопросы напрямую связанные с образованием. А в конце встречи была организована публичная лекция. Подробнее в своем сюжете тебе расскажет Олег Кашин. Институт международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета 29 ноября принял в себя делегацию посольства Южной Кореи. Рабочая встреча началась переговорами с министром по политическим вопросам посольства Южной Кореи в России Хатэйок. Проректор по международной деятельности КФУ Ленар Латыпов озвучил важные вопросы о стратегическом сотрудничестве, а также затронул актуальную тему обмена студентами. Проректор обратил отдельное внимание на то, что все условия для создания обмена студентами уже созданы и важно увеличивать количество мест для обмена. Напомним, что в КФУ функционирует Центр Кореи Ведения, и интерес к изучению языка и культуры Южной Кореи в КФУ постоянно растет. Встреча завершилась публичной лекцией, лектором которой выступил приглашенный министр. Темой его лекции стала российско-корейские отношения. Олег Ашин, Ленар Довлесьяров, Универньюз. В университетской клинике состоялась редкая операция на сердце, методика которой не использовалась казанскими врачами ранее. Кто провел эту операцию, насколько это было сложно и каково теперь нынешнее состояние пациента, удалось выяснить Аделе Шамиловой прямо на месте события. Два часа кропотливой работы, присутствие ведущего мирового специалиста, взволнованный шепот хирургов и максимальная засредоточенность. Каждое движение важно, на кону – жизнь. В университетской клинике состоялась уникальная операция на сердце. Она не такая, какую ее принято знать. Здесь нет сложных хирургических вмешательств, при которых порой приходится открывать полости сердца для устранения имеющихся пороков. Более того, врачи университетской клиники могли наблюдать за ходом операции в режиме реального времени, получая мастер-класс практически напрямую с операционного стола. Изучаем возможности внедрения в свою практику иных методов, малоинвазивных, когда мы внутрь сосуда заходим особыми инструментами, открываем их просвет и устанавливаем туда специальные пружины в виде стентов. Состоявшийся в университетской клинике мастер-класс можно смело назвать выдающимся. Провел его приглашенный специалист из Японии профессор Акада Хисаюки. Он обладает уникальным умением, которым успешно поделился сотрудниками университетской клиники. Я работаю с пациентами с хроническими тотальными оклюзиями. Лечение данной болезни имеет свои сложности, ведь сосуды сердца затвердевают или закупориваются. Задача заключается в том, чтобы проникнуть в них специальными устройствами, которые мы называем проводниками. Хоть и узамиться в качестве прошедшей операции практически невозможно все-таки только от одной мысли о ней, мурашки бегут по коже. Но не у Марата Халиулина, который поделился с нами комментарием в первые секунды после пережитого. Медицина достигла таких совершенств, что ты лежишь, как будто аппендицин делает настолько легко, а у тебя в сердце ковыряет. Операция прошла успешно и теперь можно смело предположить, что она наверняка станет прорывом в лечении заболеваний сердца у большой группы пациентов и позволит прийти к тому, что пациенты будут жить дольше. Мы готовы уже таким сложным мероприятием по восстановлению давно закрытого сосуда. Адель Шемилова, Роман Сабарин, универ Казанский федеральный университет организовал встречу ведущих IT-компаний Казани со студентами и преподавателями. Для чего необходимы подобные встречи и чем они полезны для университета, ты узнаешь в следующем сюжете. Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ посетили ведущие IT-компании Казани, рассказали студентам и выпускникам о вакансиях, участии в проектах и о карьерном росте. Презентация дает студентам возможность познакомиться поближе с выбранной профессией и будущим местом работы, пройти стажировку и практику, помогает в написании научных и дипломных работ. Тахмина Гулямова, Артем Тупичкин, Ленардов Летяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоится ночной переворот. Предстоящая 30 ноября Ночь науки посвящена теме революции в разных областях жизни. О том, почему тебе стоит прийти, ты найдешь ответ в следующем сюжете. Убедиться в том, что наука это увлекательна и несложно, смогут дети и взрослые 30 ноября в Казанском федеральном университете. Ведь в этот день стартует шестая серия образовательного проекта «Про наука». Она называется «Ночной переворот». В этот раз «Ночь науки» посвящена теме революции в разных областях жизни. Мы не стали ограничиваться узкой темой исторической. И м -м, тему революции, прорыва, каких-то успешных начинаний привнесли в различные области. На одной площадке вновь будут собраны самые разные развлечения, научно-популярные лектории, образовательные интерактивы, мастер-классы, умные развлечения. Отдельное внимание будет уделено и культуре Татарстана, и его значимости в современном мире. Мы стараемся приглашать а, именитых ученых, как из-за рубежа, так и из столичных вузов, но а, так совпало, что, а, что на следующий день, 1 декабря, состоится вручение медали и премии Лобачевского. А ее лауреат будет на открытии нашей пронауки, чему мы очень рады. Часть мероприятия бесплатная для всех Полная программа мероприятий Регистрация доступна на сайте проекта «Про наука» Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс Мультфильмы можно не только рисовать, но и лепить На песню Рината Ибрагимова «Домой» был создан короткометражный пластилиновый мультфильм Целый год работы, снято 6264 кадра И вот результат Наша съемочная группа пообщалась с Ренатом Ибрагимовым и узнала все тонкости работы жизни он такой же, как и на сцене жизни, радостный, творческий, веселый. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета народный артист Российской Федерации и Республики Татарстана Ренат Ибрагимов встретился со студентами и теми, кому интересно его творчество. Он презентовал короткометражный пластилиновый мультфильм на песню «Домой». Этот мультфильм Ренат Ибрагимов выпустил совместно с Казанской анимационной студией «Филим Мы готовили этот мультфильм к 9 мая. Но в конце апреля мы поняли, что надо все переделывать. Мы приступили к этому мультфильму с самого начала. Мы с самого начала начали писать сценарии, мы с самого начала начали делать все эти раскадровки, аниматики. 6264 кадра. 8 казанских художников трудились целый год, чтобы создать четырехминутный минутный мультфильм, выполненный в технике пластилиновой по кадровой анимации. Домой стучат колеса и стучат. Сердца. Все сидящие в зале активно задавали вопросы обо всем, что интересно. Ренат Ибрагимов рассказал об искусстве, своем раннем творчестве и о том, почему решил сделать свой клип в формате мультика. Сейчас в зооклипы делаются э, такие, во-первых, компьютерные все, графика очень сплошная, такие технологические фильмы, эти они, клипы, и они получаются бездушные. А пластилиновая технология, она очень теплая, она живая. Впереди у певца и анимационной студии «Фильм Фэй» множество планов. Как говорит сам Ренат Ибрагимов, 70 лет – это только половина жизни. Впереди еще много всего интересного и неизведанного. Анна Глазнова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюз. На этом у меня все. Хорошего настроения и интересных вам ежедневных новостей. Пока-пока.